Карандашик. Карандашик. Странно, что-то. На воблер не хочет. Сейчас захотит. Сейчас такого килограмма на два вытащить. Да-да, это моя губа шлепнула по полу. То сейчас всех детей тут переловишь. Okay. <с antvarious> like вот такие вот детишки ловятся. Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Вот идем по небольшому водоемчику. Ищем рыбу сейчас поставил э, джигрик по-моему называется ну да, джигрик вот фанатик боксер двоечка ищем рыбу как вы видели в начале видео э, сколько? 3 карандаша уже было но это не интересно ни одного окуня вот уже часа 2 Ходим, ищем ничего не получается найти пока ну, вот типичное место камни вот в основном я хожу еще вот где камни на камнях становлюсь пытаюсь что-нибудь поймать если камней нет то, скорее всего, дно будет или заеленное, или еще какое-нибудь. Ну, скорее всего, как говорится, без рыбы. Оп. Нет, это камень. Хотя очень бы хотелось, чтобы поклевка была. Один минус, с собой наживку не взял. Наживку. Силикон. Ну, ничего. Если срежет или что-то случится с наживочкой, схожу. Тут, в принципе, недалеко. Да, джигрик, Рик, честно, летает. По-моему, даже лучше, чем джик. Если кто знает, напишите в комментариях. Лучше, не лучше. Не знаю. Выехали мы в 6 утра. Сейчас 9 ноября, уже без 27 только светлеет. По темноте добрались, но тут не все так хорошо, как хотелось. Место было занято, поэтому мы стали на другое место. Мы на Толстолоба закинули, на Сазана, на Карася, ничего мы только не закинули. В общем, чопом, спиннингов 15, наверное, а то и 20. Закинули. Пока это все молчит, ходим, ищем судака. Угу. Ну вот, ребят, как я и сказал, видите, хвост откусила. Вот здесь вот какая-то мартышка откусила хвост. Вот сейчас придется вот идти. За наживка. Сейчас попробуем. На такую будет, не будет. Блин. Ветерок поднимается. Налает не очень комфортно, когда ветер. что там непонятно как-то цепляется. Те, кто еще не подписан на канал. Приглашаю, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, как вам угодно. По этим моментам мы оцениваем, как видео сделали, нормально, ненормально. Ну, Если будете в комментариях еще и писать, что так, что не так, вообще будет шикарно. Будет намного проще разобраться. Вот, ребят, не успел включить камеру. Я извиняюсь за это. Ну, вот такой вот окунёчек попался мне. Ну, очень приятный. Полкило тут сто процентов есть. Такой вот окунище. Вот так вот камушки. Хотя я уже планировал уходить, потому что поклевок нету. Вот пару срезов было, на боксерах хвосты отрывает. Ну вот так. Джигрик. Вот такой красавец. Просто шикарно. А ну-ка. Ну, ну подними. Вот что значит хорошо выбранное место. Я не говорю, что я идеальное место выбрал Но учитывая то, что поклевок Не было Переместился на камушки Пару срезов получил И бонус Хороший окунь На этом дорогие друзья Наша рыбалка подошла к концу Остались мы без рыбы Одного окуня Смысла нет убрать Судачок сразу был выпущен. Маленький. Так что остались мы без рыбки. Ставьте лайк, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Всем спасибо. Пока.